Всем привет! Я рада вас видеть на канале Ирина Степная. И сегодня у нас обзор посылки с препаратами для косметологии от магазина Салмейт. В этом магазине я заказываю достаточно часто препараты. Всегда очень качественно запаковано, посылки приходят за 2 недели в среднем, иногда даже за 10 дней и сейчас про каждый препарат, который я сегодня заказала, я вам расскажу для чего, для чего применять и для каких Первый препарат, о котором я хочу поговорить это препарат Neurames с лидокаином данный препарат при изготовлении использует высококачественное сырье, и инновационный дермальный филлер филер дает естественный результат подходит для поверхностных и срединных морщин носогубные складки легкая коррекция губ морщинки около рта и хочу сказать что данный филлер уже мне понравился я его использовала в своей работе компания производитель Meditox эффект сохраняется до 9 месяцев следующий препарат это у нас киэре это Биоревитализант бустер. Средство для восстановления упругости кожи на основе антивозрастного действия, гиалуроновой кислоты и полинуклеотидов. Действие наполнения кожи влагой, повышение тонуса кожи, повышает упругость кожи. Также помогает справляться с гиперпигментацией, мелкими морщинами, крупными порами, сосудистыми изменениями и неровным то нам кожи. Очень хороший качественный препарат, оригинальный. Внутри у нас три шприца. Сейчас я его открою и покажу, как они выглядят. Еще хочу сказать, что для увлажнения кожи и повышения ее упругости хватает одной процедуры. Иногда требуется повторить процедуру через две недели. И внутри у нас находится Три шприца. Единственное здесь нет иголочек. Нужно об этом знать э, при покупке. Домой. Филлер, о котором хочется поговорить, это филлер Hell Day Fine. Он применяется в межбровной области, морщины хмурого взгляда, морщины на лбу, мелкие морщинки в области рта. Эффект сохраняется до 12 месяцев. Внутри у нас иголочка 30G и 1 мл препарата. Следующий филлер, который я вам хочу показать, это Целисома МИД. Серия филлеров на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты для увлажнения кожи и заполнения глубоких морщин. Филер вводится в среднюю глубокую дерму носогубные складки, лоб и межбровные морщины. Эффект 9-18 месяцев. Содержит в своем составе лидокаин 0,3%. Следний филлер, который у меня в коробочке, это Ripplingen дилер для коррекции срединных и глубоких морщин. Эффект заметен сразу после процедуры. Повышает эластичность кожи и увлажняет ее. Оригинальный препарат. Обязательно смотрим срок годности. И для вас я достала его, чтобы показать, как он выглядит. Здесь у нас в комплекте одна иголочка и одна конюля. Препарат оригинальный. Можно использовать его. При коррекции носогубных морщин, также морщинки на лбу и межбровье, коррекция подбородка, эффект сохраняется от 12 до 18 месяцев. Вот такой вот получился у меня обзор по ссылке от магазина Salmade. Если видео было для вас интересным и, возможно, полезным, то поставьте, пожалуйста, лайк и можете подписаться на канал. Всем огромное спасибо за просмотр. До свидания.